А вот со вторым поколением все куда интереснее. <къем> Apple совершили настоящую революцию. Но по своей сути мы платим с вами за удобство. Так вот, если.. Apple совершили настоящую революцию и готовится сделать это повторно, AirPods первого поколения пользуются небывалым успехом. Представленные в 2016-м, эти наушники до сих пор не имеют себе равных по нескольким параметрам. А именно, мобильность, автономность и комфорт в использовании. Я пользовался разными наушниками от разных производителей. С шумоподавлением, с возможностью регулировки звука и бог знает еще какими. Но, как ни крути, а AirPods были всегда удобнее всего. Многие почти так и не понимают, за что же отдавать от 12 до 14 тысяч рублей. Ну да, кейс прикольный. но ну, звук хороший. Заряд держит неплохо. Ну, быстро подключаются к айфону, да. По своей сути, мы платим с вами за удобство, за комфорт в использовании, без каких-либо напрягов и костыльных трудностей. Второй раз всего снял. Поскольку Март уже совсем не за горами, а до первой презентации Apple в 2019 так вообще рукой подать, то начинает появляться информация о новом поколении AirPods 2. Если упоминание про призрачное айфон, iPhone SE 2 крайне мало, то про обновленные AirPods есть целая охапка сведений, которые являются действительно интересной. Улучшенная версия AirPods, скорее всего, будет представлена на мартовской презентации Apple, в то время как второе поколение с действительно внушительным апгрейдом будет отложено до осени 2019 -го. Чего стоит ждать сначала в обновленной версии? Во-первых, новый кейс с поддержкой беспроводной зарядки. Помните рекламный тизер с фирменной беспроводной док-станцией AirPower, которая не вышла в свет в связи с огромным количеством технических и инженерных ошибок. Так вот, если на картинке присмотреться к футляру с наушниками, мы можем заметить небольшой индикатор зеленого цвета на передней части. Помимо этого, обновленный AirPods получит улучшенную автономность и качество звука. Предположительно, ценник будет стартовать от 159 долларов. А вот со вторым поколением все куда интереснее. Одно из самых просто-таки крутейших новшеств — черная версия AirPods. Пока что существуют только концепты, но не исключено, что Apple может реализовать это уже во втором поколении своих наушников. Ко всему прочему, большинство авторитетных западных изданий, вроде Bloomberg, ссылаясь на различные источники, утверждают, что следующее поколение AirPods будет оснащено новым процессором w 2 датчиками тук-тук сердцебиения, а также получит функцию шумоподавления и улучшенную защиту от влаги и пыли. Есть версия, что вместе с новыми наушниками будет и представлен новый кейс для них, а точнее будет обновлен материал футляра. Теперь кейс будет изготовлен не из глянцев, пластика, а из матового, чтобы он был менее скользящим. Стоп, но тогда же и сами наушники должны быть матовыми. Тем не менее, Apple породил действительно мощный апдейт по всем фронтам своих устройств. До презентации, намеченной на 25 марта, осталось совсем чуть-чуть, поэтому поживем увидим. Друзья, обязательно посмотрите предыдущее видео об iPhone е 2, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Спасибо за просмотр!